Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово, рубрика «Вопрос-ответ». С вами Евгения Мягкая. Впереди новогодние праздники. И у православных христиан возникает вопрос, как их отметить и стоит ли отмечать вообще, ведь Новый год совпадает с рождественским постом. Сначала я расскажу немного вам о том, братья и сестры, как так получилось, что широко отмечаемый в нашей стране Новый год совпал с очень важным временем для православного христианина с рождественским постом и подготовкой к великому празднику Рождества Христова. Наши предки в допетровскую эпоху жили по юлианскому календарю. Юлианский календарь был составлен при римском императоре Юлии Цезаре и введем по всему миру. Новый год у наших предков начинался 1 сентября. Это объяснялось тем, что по церковному преданию именно 1 сентября Бог начал творить мир. Кроме того, было и светское объяснение. Как раз к этому времени успевали собрать новый урожай и внести в царскую казну налог именно с нового урожая. По этим причинам, еще раз повторю, Новый год у наших предков был 1 сентября. Поэтому никаких проблем с празднованием Рождества Христова и перед этим соблюдением рождественского поста не возникало. Так продолжалось до эпохи Петра Первого. При Петре Первом ситуация изменилась. Петр Первый желал сделать наше государство передовой страной. а Так как на Западе Новый год уже давно праздновался 1 января, то царь решил, что и на Руси тоже так должно быть. Поэтому особым указом, в декабре 1699 года было постановлено, что следующий 1700 год начнется 1 января. Таким образом, 1699 год длился всего лишь 4 месяца с сентября по декабрь. Но лет исчисления по юлианскому календарю осталось таким же. Кстати, именно по этому календарю Русская Православная Церковь живет до сих пор. Петровские преобразования никак не повлияли на соблюдение Рождественского поста и празднование Рождества Христова, потому что Новый год стал частью святочных гуляний. Рождественский пост был уже окончен. Рождество Христова, которое отмечали наши предки 25 декабря – тоже уже прошло. Дальше наступали святочные дни, которые длились до крещения. Поэтому и Новый год отмечать можно было с размахом, с весельем, и не боясь, что нарушить пост, потому что поста уже не было. Еще раз напомню: что наша церковь до сих пор живет по юлианскому календарю. И вы все, конечно, хорошо знаете, что у нас. Новый год 1 января, и есть еще старый Новый год, который мы все отмечаем 14 января. Так вот, 1 января – это сейчас Новый год по новому григорианскому календарю, а по юлианскому церковному календарю – это старый Новый год 14 января. В этот день отмечается великий господский праздник обрезания Господня, и отмечается также память святителя Василия Великого. После революции гражданское общество перешло на Григорианский календарь. Что же это такое? Григорианский календарь – это новая система летосчисления, составленная в 1582 году римским папой Григорием VIII и принятая с этого времени на Западе, Значит, для чего составлен был этот календарь? Дело в том, что именно в средние века астрономы заметили, что по юлианскому календарю день Пасхи и, соответственно, соблюдение Великого Поста происходит не точно. А это уже является грехом. Поэтому Григорий VIII и ученые, которые работали с ним, пересмотрели систему летоисчисления и утвердили новый календарь. Разница между Григорианским и Новым календарем и Юлианским составляла тогда 10 дней. И из-за високосных годов уже к началу 20 века разница составляла 13 дней. Поэтому так и получилось, что светский Новый год совпадает с рождественским постом. Итак, как же правильно православному христианину провести эти дни? Ну, во-первых, братья и сестры, не стоит забывать, что все-таки самый главный праздник – это Рождество Христово. И к нему нужно подготовиться очень хорошо, в первую очередь душевно. Поэтому рождественский пост нарушать не рекомендуется. Поэтому, если есть возможность избегать каких-то шумных весельей, празднований, обид обильной еды. Это нужно по возможности избежать. Однако мы живем в светском обществе тоже. И, естественно, не можем быть полностью из изолированы от светской жизни. Если есть возможность, то новолетие лучше встретить в храме. Тем более 1 января – это... Праздник. В этот день празднуется память преподобного Ильи Муромца, а также память преподобного Ванифатия, которому молятся как раз все те, кто страдает недугом пьянства, или у кого родственники страдают недугом пьянства. Потом не грех можно собраться за семейным столом и на столе, чтобы была постная еда, и поблагодарить Бога за прожитый год, попросить помощи в дальнейшем. При этом, еще раз повторю, каких-то шумных весельей и забав следует избегать. Далее, вот, дни поста можно проводить и даже нужно проводить с семьей. Читать душеполезные произведения, посещать храм, приготовить свое жилище к встрече Рождества Христова совершить какие-то совместные прогулки. Однако, что делать, если у нас есть неверующие родственники или нам по каким-то причинам не удается избежать новогодних корпоративов? Ну, в этом случае не стоит огорчать наших ближних, которые еще не познали, как сладко соблюдать пост и потом встретить Рождество Христово. И, наверное, какую-то часть времени посидеть вместе с ними за праздничным столом, посмотреть телевизор. Ну, когда веселье будет в самом разгае, под каким-нибудь предлогом удалиться. Таким образом, мы и мы уделим внимание ближним и не нарушим пост. А если есть возможность, чтобы на столе были не только скоромные блюда, но и постные, тогда вообще будет. Хорошо. А сейчас мы поговорим об очень красивой, волшебной части празднования Нового года, о присутствии на празднике Деда Мороза, его красавицы-внучки Снегурочки и, конечно же, о подарках. Итак, кто же такие эти необыкновенные персонажи Дед Мороз и Снегурочка, которые мы с вами все ждем на Новый год? Вы знаете, что наши предки, славяне, были язычниками. И у наших предков был один из богов, это Дед Трескун или Студенец. Это было божество зимы, довольно-таки недоброе и не неласковое, которое, если не задобрить, может и заморозить. И наши предки поклонялись этому духу зимы. Ну, чтобы не замерзнуть где-нибудь на дороге. Откуда же тогда взялся добрый дедушка Мороз? В XIX веке возник интерес к русскому фольклору, и появились поэты, писатели, которые ходили по деревне и собирали сказания, предания, старинные легенды. А потом они их поэтически обрабатывали. Так появились русские народные сказки, записанные русскими писателями, поэтически обработанными, где уже на страницах появился добрый дедушка Мороз. Самая знаменитая сказка – это сказка э, Владимира Адоевского «Мороз Иванович», где появляется уже такой персонаж, добрый дедушка Мороз, который за трудолюбие, за честность награждает подарками девочку и наказывает всех ленивых и нерадивых. Через какое-то время появляется у Деда Мороза и внучка Снегурочка. Это тоже... Сначала Снегурочка была славянским божеством. Но опять же, с подачи русских писателей, это стала очень красивая девушка. Сначала дочка, а потом внучка Деда Мороза. Особенно образ... Снегурочки, образ милой, обаятельной девушки, вошел в литературу после того, как Островский написал пьесу «Снегурочка». А художники Воснецов, Рерих и другие изобразили такую красавицу на своих картинах. Так в литературе, в искусстве 19 века появились добрый дедушка Мороз и внучка Снегурочка. Но на Новый год... Впервые эти персонажи, да, Дед Мороз с подарками и Снегурочка, пришли в 1910 году. Как выглядел Дедушка Мороз? Он был одет в длинную по щиколотке красную шубу, отороченную белым мехом. Дедушка Мороз мог также быть и в синем костюме, а в дореволюционных открытках встречается Дед Мороз в белой одежде. На нем была одета пуловальная шапка в тон шубы, на руках варежки. В одной руке был посох, а в другой мешок с подарками. Снегурочка появилась в светлом сарафане с повязкой на голове. Или было какое-то другое белое снежное одеяние. шубы подбитая горностаем. И вот такие вот образы Дед Мороз и Снегурочкой потом стали традиционными. Но что самое интересное, когда эти персонажи появились на детской елке в 1910 году, детишки их испугались. Но потом постепенно к этим образом все привыкли. И сейчас Дед Мороз и Снегурочка – это любимые персонажи детских и взрослых даже праздников, которых мы все с вами ждем. За рубежом тоже есть персонаж, похожий на Деда Мороза. Зовут его Санта-Клаус, то есть Святой Николай. На Западе считается, что Санта-Клаус – это Николай-чудотворец, Николай-угодник. И под влиянием западной традиции многие стали считать, что и наш Дед Мороз – это Николай-чудотворец. На самом же деле это не так. Дед Мороз с Войночкой и Снегурочкой – это просто старые фольклорные персонажи. А Николай-угодник, Николай-чудотворец, это реально живший святой, который теперь на небесах и готов всем, кто к нему прибегает, оказать помощь. Мы можем сделать предположение, почему на Западе принято отождествлять Санта-Клауса с Николаем-чудотворцем. Николай-чудотворец, когда жил на земле, часто делал подарки нуждающимся, помогал людям и явно, и тайно. Вот поэтому, наверное, и решили, что вот Санта-Клаус, который тоже приносит подарки, это и есть Николай-чудотворец. Но у нас в России Николай-чудотворец это святой угодник, который помогает всем нам до сих пор, а Дед Мороз это просто Дед Мороз. То есть отождествление Дед Мороза с Николаем-чудотворцем нет. Вот что мне хотелось рассказать вам о праздновании Нового года. Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю вам душевной тепла, благодати Божией, крепкого здравия, мира и уюта в ваших семьях. Храни вас Господь!